Какой рыбак не мечтает поймать большую рыбу? Охоту на крупного зверя они устраивают ради того, чтобы претендовать на рекорды. Другие просто хотят похвастаться своим уловом среди знакомых рыбаков. Но какой бы ни была цель, заполучить себе такой трофей в коллекцию удается далеко не каждому. Чем крупнее рыба, тем сложнее ее поймать. И стандартными снастями здесь уже не обойтись. Добро пожаловать! Вы на канале «Заряд Мозга» и сегодня нам удалось разыскать 10 самых крупных акул, которые только попадались на крючок. Номер один – вес акулы неизвестен. В 1945 году во время плановой рыбалки в Мексиканском заливе 6 рыбаков случайно поймали самую опасную для человека разновидность акул – белую акулу. Длина Кархарадона составила 6,4 метра. В честь деревушки, откуда они были родом, трофей рыбаки назвали «Монстр» и Джимар. Номер 2. Вес акулы – 807 килограмм. Вальтер Максвелл писал свое имя в историю как рыбак, которому посчастливилось поймать одну из самых больших тигровых акул. У Миртл-Бич, Южная Каролина, в 1964 году его добычей стала. 807-килограммовая тигровая акула. Его рекорд никто не смог превзойти на протяжении 40 лет. Номер 3. Вес акулы 810 килограмм. На данный момент абсолютный действующий рекорд по самой большой по весу когда-либо пойманной тигровой акуле – принадлежит Кевину Джеймсу Клапсону. У берегов Уолладуа, Австралия, в марте 2004 года рыбак выловил тигровую акулу весом 810 кг. Номер 4. Вес акулы неизвестен. В 1983 году в сети рыбака Дэвида Мэкендрика в районе острова Принца Эдуарда попалась большая белая акула. В сети угодила самка длиной 6,1 метра. Акула вошла в топ самых крупных акул, которые были измерены специалистами Центра по исследованию Акул Канады. Номер 5. Вес акулы 907 килограмм. В 2012 году после очередной рыбалки мексиканский рыбак вернулся местным героем. Его основным уловом, за которым он отправился в море Кортеса, стала 907-килограммовая большая белая акула. Длина акулы составила 6 метров. Номер 6. Вес акулы – 1208 килограмм. Одной из крупнейших пойманных акул, зарегистрированных Международной ассоциацией агентств рыбы и дичи, стала акула, пойманная Альфом Дином. На побережье австралийского Сидуна в 1959 году рыбак выловил пятиметровую акулу весом 1208 килограмм. Номер 7. Вес акулы – 1520 килограмм. Лавры славы охотника за акулами в 1992 году достались Диону Гилмару. У берегов Южной Австралии он вытащил из океана акулу весом 1520 килограмм и длиной 5,2 метра. Номер 8. Вес акулы 1750 килограмм. Усилиями десяти рыбаков в 2012 году в Тайване была поймана большая белая акула, весом 1750 килограмм и длиной 6 метров. Обитатель подводных глубин оказался настолько тяжелым, что рыбаки затаскивали его на борт судна целый час. Номер 9. Вес акулы 2041 килограмм Чтобы поймать большую белую акулу в 1964 году, в числе прочего, Фрэнку Мандусу потребовалось 5 гарпунов. После 5 часов противостояния акула все же сдалась. Вес добычи составил 2041 килограмм. Номер 10. Вес акулы 2306 килограмм. В 1970 году у острова Филиппа была поймана самая большая по весу акула в истории. Вес акулы длиной 6,2 метра составил 2306 килограмм. Хотя это считается абсолютным рекордом, Многие ставят его под сомнение, поскольку перед тем, как акула была поймана, она успела плотно подкрепиться тюленем, остатки которого были найдены в ее желудке. На этом все, друзья. Если вам понравилось, поставьте палец вверх и не забудьте подписаться на канал. Пока!